Привет, психологи! Постоянно ли вы перегружаете себя работой до изнеможения? Выгорание обычно характеризуется как физическое, эмоциональное и умственное истощение, потери стремления и мотивации, неспособность сконцентрироваться на работе или в школе, апатии или отсутствием эмоций, и снижение производительности. Эти симптомы могут даже привести к депрессии и тревожным расстройствам, если не принять меры. Поэтому, чтобы помочь вам лучше понять, перегружаете ли вы себя работой или нет, вот семь токсичных привычек, которые приводят к выгоранию. Первое – не делать перерывов и не наслаждаться ими. Считаете ли вы себя постоянно погруженным в работу? Хотя вы можете думать, что переутомление означает, что вы работаете более продуктивно. На самом деле вы можете снижать свою продуктивность. Исследование, проведенное компанией Interview Guys, показало, что у людей, пропускающих обед, уровень выгорания составляет 73% а те, кто обедал за рабочим столом, имеют показатель выгорания 54%. Даже небольшие перерывы, например, короткая прогулка в течение дня, здоровый перекус или даже сеанс медитации, могут снизить уровень стресса и снизить уровень выгорания. Полезно помнить, что, что если вы не пользуетесь выключателем, у вас больше шансов получить выгорание. Второе – перфекционизм. Установили ли вы для себя действительно высокие стандарты? Возможно, вы добиваетесь высоких результатов и ваши амбиции не позволяют вам довольствоваться малым. Или, может быть, вы склонны работать в два раза усерднее, чем все вокруг, чтобы казаться идеальным. Подобные мышления и привычки могут привести к тому, что вы окажетесь в ловушке, в порочный круг постоянной необходимости вечно поддерживать образ совершенства. Но если вы всегда будете стараться выглядеть хорошо, вы можете только истощить себя до изнеможения. Номер три – неумение говорить «нет» или отстаивать свои интересы. Вы часто соглашаетесь на многие вещи? Постоянно говоря «да», вы можете обречь себя перегруженному и бесконечному списку дел. Никто не обязан встать и выступить в вашу защиту. Вот почему так важно научиться отстаивать свои интересы. Если вы не высказываетесь по поводу проблемы или плохом обращении с вами, или не попытаетесь договориться о лучших условиях для себя, ваш первоначальный гнев может перерасти в обиду и безнадежность. Хотя это не всегда может закончиться в вашу пользу. Всегда важно отстаивать то, что лучше для вас. Номер четыре. Плохой сон. Сколько вы спите? Взрослым и молодым людям рекомендуется спать от 7 до 9 часов. Если у вас уже есть цикл сна, который помогает вам и с которым вы согласны, то вам не нужно ничего менять. Несмотря на то, что многие думают, засыпание на всю ночь не способствует вашей долгосрочной работоспособности. Вашему мозгу нужно время, чтобы как следует запомнить то, что вы выучили, и консолидировать то, что вы проходили в течение дня. И сон необходим. Это необходимый инструмент для этого. В конце концов, вы же не хотите работать в школе или на работе менее чем наполовину заряда батареи. Номер пять. Плохое управление временем и промедление. Сделали ли вы в итоге то, что обещали сделать вчера или на прошлой неделе? Это нормально, время от времени откладывать дела. Однако это может стать проблемой, если превратиться в образ жизни. В итоге вы можете только повысить уровень стресса и перегружаете себя, когда вы постоянно откладываете выполнение задач и проектов. Поэтому, если вы боретесь с проблемой управления временем и откладывания дел, возможно, вам поможет исследование о том, как избежать откладывания дел на потом и как лучше использовать свое время, чтобы вы могли работать, играть и отдыхать. В конце концов, правильное управление временем поможет вам создать лучший баланс в вашей жизни. В-шестых, не заниматься спортом и не выходить на улицу. Помимо повышения уровня серотонина и дофамина, ускорения метаболизма и укрепления вашей иммунной системы, физические упражнения могут также снизить уровень стресса и уровень гипертонии. Рекомендуется заниматься спортом три раза в неделю в течение примерно 30 минут. Даже короткая прогулка, когда вы весь день сидите, может способствовать улучшению кровообращения в ногах и предотвратить образование тромбов. Согласно исследованию йод и чен, пребывание на природе имеет дополнительный бонус, снижает уровень психологического стресса. Вам даже не нужно долго находиться на улице. Достаточно 15 минут. Номер 7. Неумение ухаживать за собой. Заставляете ли вы себя продолжать работать, даже когда чувствуете усталость, и вам не хватает мотивации? Когда вы не признаете наличие стресса в своей жизни или не противодействуете ему с помощью процедур по уходу за собой, вы повышаете уровень выгорания. Жизненно важно вести сбалансированную жизнь. Это означает достаточное количество сна и физических упражнений, здоровое питание и хорошие механизмы преодоления стресса. Никогда не забывайте о выходных и праздниках. Если у вас есть оплачиваемый отгул, воспользуйтесь им с пользой для себя. Занимайтесь деятельностью, которая вам нравится и которая успокаивает и расслабляет вас. И номер восемь – не просить о помощи. Боитесь ли вы обратиться за помощью? Потому ли, что вы боитесь отказа? Или боитесь, что навязываетесь своим коллегам, начальникам или профессорам, вам может быть трудно попросить о помощи, когда она вам нужна? Но правда в том, что трудно и невозможно справиться со всем самостоятельно, поэтому, когда вам нужен совет или ясность в чем-то, помните, что это не слабость просить о помощи, когда она вам нужна. Помощь просто необходима! Испытываете ли вы выгорание?